Утро всем, с вами просто Багет, это игра Зарин, без перков и аддонов. Я достаточно постарался, чтобы сделать это видео, следующее видео будет гораздо быстрее, чем это. Да, день или два разницы от видео, чем некоторые сделал за клика. Я старался достаточно сильно, чтобы сделать это видео, и следующее видео будет тоже интересным. Свалка на свалке. Свалка автохевен. Я начал игру без перков и аддонов, потому что это было забавно. Я включил билку и сразу же телепортировался как можно к дальнему генератору от меня. Когда я уже прошел красную машину, я на направо и там заметил фэгбин. И тут я заметил то, что а, на видео крики, и даже тут Фэнг Мин пытается стелсить. Да, хотя бы там она пыталась более чем нормально играть. Тут она врезалась в березу или какое-то любое дерево и врезалась. Я повесил на крюк, который видел прямо перед собой. И телепортировался к лачуге. Мне пришлось ускорить видео, потому что я никого не нашел. Пока я на хотя бы нашел одного сурва, мне уже завели один генератор. Когда я нашел сурва, у меня начали дикие просадки интернета и был высокий пинг. И тут было очень много следов. Я начал искать, мой интернет начал меня телепортировать туда-сюда. Тут Мэг очень сглупила и выпрыгнула из шкафчика. Меня начала телепортировать туда-сюда, в метр друг от друга. Я появился обратно в застройке, пока хотел, когда я хотел ударить Мэг. Я ударил маг, и она начала перетягиваться в другое место. Она думала, то, что я побоюсь палетки, и подождала. Я думал, она скинет, и просто отошел неподалеку. Она просто стояла. Я ее хитанул и положил на место, и я сразу же повесил ее на крюк. Я включил обилку и начал телепортироваться, и посмотрел вдруг налево. Заметил очень много следов и видел... Фэнмин, которая сделала очень большую ошибку, я ее поднял и тоже повесил на крюк. Тем временем спасли Мэг и она начала творить такую дичь какую-то то. -то. Я не нашел ни одного сорва и начал телепортироваться. Думал то, что найду по следам. Я на, зим... на стене заметил очень много следов. И тут я не заметил кладотку, которая была прямо рядом. Но я начал осматриваться, потому что я варился у него, что потом кладотка побежала и сделала ошибку. Я ее хитанул и начал за ней дальше гнаться. Я думал, она будет очень хорошо мантить, но она сделала кружок и выбежала. Прямо на меня, когда прыгнула через окно. Возможно, у нее было ускорение. Я ее поднял и сразу же повесил на Когда я уже включил обилку и начал телепортироваться в какое-то место, я у Учуги заметил очень большой шум. И там была моя раненая. Я сделал очень большую ошибку, то, что из-за далеко ударил Дуайт. Дуайт хотел... Ну, отвлечь внимание на меня, чтобы я не положил Мэг. И тем самым спас ее, но тем самым он сделал ошибку и прям пошел на меня. Тем самым он оказался в подвале. Очень честно все. Один сорвал, взорвал генератор. Я это заметил и пошел туда. Следы вели в никуда. Я осмотрелся вокруг лачуги и Мэг скинул на меня доску. Я разлился ее. Ну, сделал прикол. Беги, сука, беги! Я сломал палетку и начал гнаться за Мэк. Она оказалась просто очень дерзкой. Я обошел Лючугу, думал то, что она прыгнет через окно, но она оказалась немножко хитрее и просто получила хит по морде через другую сторону. Она... Бросила на меня полядку, я застанялся через э, замедление, без понятия. Потом я пошел за ней. Она просто встала у пикапа, тем самым сделал очень большую ошибку. Я не сдержался и начал ее бэмить. Очень жестко бэмить. Я ее поднял, пока я ее поднимал, спасли уже с тиммейта. Ну, спасайте ж, да. Пока я ее вешал, уже спасли тиммейта. Тем самым я... Опять издевался над Мэг. Пошел в лачугу через э, окно, заметил то, что там был, была кладатка и Дуайт. Э, кладетка прыгнула через окно, я побежал за Дуайтом, немножко дотуннелить. Дуайт скинул порядку, я не стал ломать ее. Включил обилку и начал гнаться в пустоту. Дуайт просто ушел, и я побежал за Мэг, потому что она бесила меня больше всего, тем самым... И я заметил опрокинутую доску. Я пошел дальше к дальше генератору, тем самым нашел Фэнмин. Я ее хитанул, она хотела отличить меня от своего раненого тиммейта. Я услышал стоны и заметил Мэг, который мне приседал и скинул лопалету. Я ее уронил и начал опять бэмить. Я знал то, что у нее нет восколка и просто повесил ее на крюк. И я не сразу заметил то, что Мэг умерла. Я телеп... начал врубать обилку и идти к Там был генератор, который нужно было сломать. Конечно, он был очень в незаведенном состоянии, но все же я сломал. Потом, после того, как я это сделал, я заметил то, что Мэг умерла. В этот момент мне приходило очень много сообщений. Я проверил сообщение и просто стоял на месте. Я начал идти вперед и тем самым э, сурвы взорвали генератор. Я думал то, что они пойдут с их стороны налево, я был прав. Я заметил очень много следов и увидел кладочку. Она получила хит, и она испугалась от этого и начала делать фигню. Тем самым у меня начал лагать интернет, и она появилась прямо передо мной. Я думал то, что у нее гибкость, то, что она взорвала... взор Поднялась на гору, короче, и начала бежать. Я незамедлительно ее начал догонять и повесил ее на крюк. После того, как я повесил, я просто начал идти прямо на билки, Просто на на всякий случай. Я тут заметил ворона на которая стоит на шкафчике. Я на всякий случай проверил, а там была фунгмин. Я ее взял и повесил ее на крюк. К сожалению, она висела последний раз, и она умерла. Потом я вспомнил то, что выжившие взяли подношение на люк в лачуге. Я просто пошел на лачугу на веру. И тут на картонах ползал Дуайт. Ему сильно не повезло со мной... Кладочка умерла, а подвал-то был. Я его повесил на подвал, закрыл люк, и тем самым игра закончилась. Напиши в комментариях, как тебе видео, понравилась тебе игра. Я закрыл люк и просто начал включать обелку и идти к двери. И там сделал один кружочек, и тем самым игра закончилась. Да, теперь уже все. Напиши в комментариях, насколько была интересна игра, эта игра, понравилась ли она тебе. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.